Рассматривая то, что произошло, самого важного и значительного на Ближнем Востоке за последнюю неделю, конечно, стоит начать с э, ответа Ирана, ответа мы возьмем в кавычках, и сейчас я объясню почему, на э, ликвидацию кассы в и еще нескольких э, менее значимых, но тоже очень э, влиятельных террористов рангом поменьше. Сулеймане, как, э, как истый злодей, ушел на тот свет, прихватив с собой еще кучу народа. Мы, пом мы знаем, что на похоронах, которые произошли, э состоялись в Иране, была страшная давка, и порядка 50, если не больше, человек э погибло в этой давке. Ну и, конечно же, к, к, к людям, которых он утащил на тот свет за собой, приходится при э добавить также и э тех 180 пассажиров самолета украинского, который был... Сбит. Ситуация с украинским самолетом э, все больше проясняется. Версия о том, что его сбили сами иранцы, становится все более и более очевидной и явной. Уже есть фотографии обломков ракет, которые судя по всему, попала в этот самолет. То есть тут, э, чтобы иранцы, как бы иранцы не отрицали ситуацию, она, в общем, э, становится достаточно очевидной. На самом деле, мы говорили еще на прошлой неделе, что после ликвидации кассы Сулеймани иранцы... Э, оказались в таком как бы цуксванге, что ли. То есть любой, любой дальнейший шаг был, для них был плохим. То есть ответить Америке, и Трампа обещал им 52 цели, и было понятно, что речь идет не о, именно о качественных целях, то есть о э, военной инфраструктуре Ирана, а может быть и о новых ликвидациях каких-то высокопоставленных деятелей режима. Не ответить — это показать, что ты слаб, а на Ближнем Востоке со слабыми, как известно, происходят вещи грустные. И надо сказать, что иранцы избрали, в общем, максимально выгодный для себя вариант. Опять же, напомню, иранцы, в отличие от наших соседей и братьев арабов, гораздо более вдумчивые что ли, люди. Они умеют просчитывать шаги, и несмотря на то, что, конечно, их культура тоже страдает от всех тех пороков, которые так распространены на Ближнем Востоке, они тоже — это культ крови, это культ мести, это подозрительность, паранойя. Тем не менее, все таки они намного интеллектуальнее рабов, и они продумали для себя достаточно э, разумную последовательность событий, так, чтобы, в общем, как бы и ответить, и не привести к экскалации. Они, как мы видим, долго собирались, и, судя по всему, э, наводили свои системы для обстрела э, американских баз достаточно долго и достаточно как бы неспешно. Я не удивлюсь, если они даже как-то слили через какие-то каналы американцам информацию о том, что они собираются стрелять, а после вс всего как бы большую часть ракет вообще направили не на американскую часть этих баз, а в сторону. Так что, в общем, они и мазали, и делали это все очень неспешно, давая возможность как бы американским солдатам на базах подготовиться. И, э, в общем, мы знаем, что это привело к тому, что э, потерь в личном составе не было и в общем э, те э, разрушения которые нанесли, это, нанес этот ракетный удар они были минимальны вот. э, то есть стреляли мимо никого не убили но своему народу рассказывают сказки причем очень э, вот как бы, эта система иранских фейков иранского вранья она высветилась сейчас очень хорошо например ссылкой на израильского журналиста Джека хури э, журналиста дже пост они сообщили, что, как они говорили, там 9 самолетов забрали десятки, если не сотни раненых и, и убитых американских солдат, которые сейчас лечат в израильских больницах. Вот. Все это распространялось от имени Джека Хури, который не сном не духом. Разумеется, его тут же спросили, Джек Хури, что такое? Он говорит, так я же вообще, оказалось, что э, э, его счет в Твиттере был фейковый, то есть это был не его счет. А через этот счет распространялась всякая иранская ерунда, и вот сейчас как бы это все стало известно. Фотографии, которые мне сопроводили свою информацию об обстреле американских баз в Ираке, они взяли вообще из газа. То есть фотография разрушений, нанесенных израильской бомбардировкой позиций Хамаса в Газе, они это показали, представили как фотографии разрушений на и, американских базах в Ираке. Вот. Ну и объявили о победе, о том, что это больше, чем Перу-Харбор, о том, что они всех победили и вроде как успокоились. Надо понимать, что, конечно, в иранском обществе, мы вот с этим сталкиваемся постоянно в, в Израиле, как бы, Хамас ведет себя точно так же, Хейсбала ведет себя точно так же, и даже э, арабские блогеры это заметили, сейчас я расскажу более подробно, но в иранском обществе, в обществе тоталитарного государства они действительно не осознают, что в государстве свободном, будь то Израиль или будь то США, скрыть гибель даже одного солдата невозможно просто. То есть э, для нас это совершенно очевидная ситуация, что если бы действительно были бы жертвы среди американских солдат, и даже если вы представить себе, что Трамп решил бы это скрыть, не понимая вообще, э, где он живет и какой. То все равно бы дослили бы его противники или его соперники, или кто-нибудь обязательно бы рассказал. То же самое и в Израиле. Поэтому в демократическом государстве такие вещи невозможно упрятать под ковер. Но в тоталитарном государстве, конечно же, можно. Мы все помним, как советский режим скрывал э, жертвы катастроф или каких-то военных операций, и как это происходит в Иране. И поэтому для иранского общества, так сказать, заявление их лидеров о том, что, мы американцы скрывают свои потери, оно кажется вполне э, логичным, что ли. Таким образом, как бы нанеся этот удар мимо и громко рассказав о том, какие они молодцы, они вроде как показали, по крайней мере, своему обществу, э, что они э, от, свою честь отстояли. При этом, конечно же, поставили американцев ситуацию, когда отвечать им вот тем обещанным э, ответом по 52 целям как бы нет причин. Ну правда, ну, ну стрельнули, да, ну, э, выпендрились. Но это еще не… Скажем, если бы Трамп сейчас начал бы, развязал бы действительно серьезную военную конфронтацию, то, конечно, он бы оказался уже неправой стороной. И, в первую очередь, из дома, изнутри бы ему сказали, что, мол, ты напрасно это делал. Он прекрасно это понимал. И поэтому мы знаем, что он ограничился санкциями, новыми санкциями на иранский, иранский режим, на его металлообрабатывающую, металлодобывающую, как бы, связанную с металлом промышленность. И это действительно больно для иранского режима, но не так больно, как если бы действительно их бомбили бы по 52 качественным целям инфраструктуры военной. И при этом мы знаем, что параллельно некие неизвестные, возьмем эти неизвестные в кавычки, потому что мы понимаем, кто эти неизвестные, отбомбили склады с оружием на сирийско-иракской границе, оружие, которое Иран поставляет через Ирак в Сирию на границу с Израилем. Вот. Это вообще был личный проект Сулеймана. Он заново открыл один из старых КПП, и фактически иранские войска контролировали и их милиции, подчиненные к Сиру, контролировали этот КПП, и через него они пытаются перебрасывать оружие. Но вот, как бы оказывается, уже с начала января эту всю инфраструктуру бомбят достаточно жестко, и, судя по всему, это не американцы. Так вот, как обычно это Люксембург или Монако, кто-то обычно летает на Ираком из Сирии бомбит их. И, э, в общем, первые бомбежки, они прошли по почти незамеченными в, западной, в западных СМИ, потому что они произошли буквально вот как бы в параллели с, с, с уничтожением э, Касама Сулеймана. А теперь как бы Касама похоронили, и вот эти бомбежки снова сказать, на них обратили внимание. Израиль не берет ответственность, конечно, но более-менее понятно, что это он. И э, та милиция иракская, шиитская, подчиненная Ирану, Хаш-Шаби, это те, э, чего второго человека в иерархии вместе с сулеймане замочили, этого Магандиса, они молчат. То есть они получают эти удары уже в течение нескольких раз с начала января и молчат, потому что мораль у них ниже плинтус. Потому что в отличие от общества иракского, они-то прекрасно понимают, что все рассказы о Первом «харбах» в кавычках, Которые нанесли э, иранские ракеты американским базам в Ираке, это все вранье. И в реальности э, э, все происходит ровно наоборот, их Хаша Шаби и иранцев додавливают израильтяне американцы, и это очень болезненно. У них фактически уничтожено два высших командира: то есть, их вот этот самый Мухандис, и тот, который был над ним, Касам Сулеймани, для которого это все вот было непосредственно как бы работа, его проект, переброска оружия, создание напряженности на границе с э, Израилем создание напряженности вокруг американских баз все это теперь в общем-то э, как бы срублено голова главное даже две головы и это конечно для них большой удар вот. ну а в Израиле как бы не означает, э, в рамках вот этой всей ситуации было видимо для того чтобы немножко подуспокоить общество было анонсировано, э, э, был анонсирован прорыв в разработке лазерного оружия. Да? То есть мы живем в эпоху, когда все возможные сказочные истории, начиная от того же кепперболоида, который его, конечно, параболоид на самом деле, инженера Гарина и Звездные войны. Все это теперь становится постепенно реальной, э, реальными инструментами. Такая фантазия становится Явью. Но, говорят э, израильские специалисты, это еще не скоро. То есть, с одной стороны, вроде общества вот, так сказать, под шумок, когда было в пике напряженности после ликвидации Сулеймани как бы общество было напряжено, нужно было как-то его разрядить, сказать, а вот вы знаете, вот у нас скоро, еще не сейчас, но уже скоро, скоро, не так скоро, но скоро, будет лазерное оружие. Значит, э, в принципе, конечно, идея лазерного луча, то есть мощного, э, когерентного, направленного луча светового, который может на расстоянии уничтожать цели, как мы помним, ее придумали еще давным-давно. В чем была главная проблема? До сих пор в том, что... Это было крайне неэкономично. То есть, вот этот самый, чтобы создать этот луч, чтобы выработать эту энергию, как бы получалось очень неэкологично и очень э, грязно вокруг. То есть, ну, я не хочу вдаваться в подробности сейчас, но были проблемы э, чисто технического э, характера. И, в общем, в свое время я слушал лекцию на эту тему внутри как бы, израильского военного хайтака, где как раз сторонники э, железного купола, уже сегодня существующего и поставленного как бы, на на оборону Израиля объясняли, чем железный купол лучше, чем лазерные проекты лазерного оружия. Другая ситуация в том, что конечно э, железный купол это все-таки системы у которых ракеты, с помощью которых точные ракеты, с помощью которых сбивают вражеские ракеты, они достаточно дорогие, хотя они уже сейчас стоят всего десятки тысяч долларов, но это все-таки десятки тысяч долларов, а главное, любая такая система, у нее есть определенный боезапас Потом, если он кончится, то есть если мы говорим о запасах Хизбалы или Хамаса, у Хизбалы речь идет о более полутора тысячах ракет, которые они, в общем, могут, ну не все сразу, но одна, в один момент они могут выпустить тысячи ракет, и, конечно, железный купол просто со своими э, возможностями он физически не успеет перехватить все, что будет запущено. Потом, конечно, все установки КСБВ будут уничтожены после первого же залпа, но первый залп таки будет сделан. И остановить его целиком будет крайне сложно для Израиля. Когда мы говорим о лазерном оружии, то мы говорим сегодня. Э, и вот, видимо, в этом заключался тот прорыв, который не очень объясняют, но, тем не менее, намекнули, что он был сделан. Э, в общем, решена проблема... Э, я бы сказал, экологически чистого накопления энергии без того, что требуется какой-то взрыв, который засоряет окрестность вокруг этой системы. И, по сути дела, каждый такой выстрел, он, э, его цена сводится к нескольким долларам по сравнению с десятком тысяч долларов за ракету. И главное, что до тех пор, пока э, эта система включена в розетку, ну грубо говоря, да, э, боезапас не заканчивается. То есть энергия есть, значит, будет и и э, лазерный луч. Другая проблема, которая пока еще не решена, это проблема с тем, что если э, если облачность высокая, система наземная, она должна сбить ракету летящую откуда-то, так сказать, э, из э, высоких слоев атмосферы, и есть облака, ракет, э, лазерный луч не видит ракету, он его сбить не может. Вот. Поэтому сейчас как бы то, что то, о чем пишут в израильской прессе, разрабатывается. Три платформы. Первая платформа — это наземные стационарные установки, которые по границам Израиля стоят. Вторая как — бы, мобильные платформы, которые могут быть использованы в тактических боях. И, наконец, третий вид, третья платформа — это платформа, поднятая на летательные аппараты, видимо, беспилотные, которые уже могут варажировать над границами Израиля и действительно сбивать ракеты там еще в, в атмосфере. И для них, конечно, тогда проблема облачности уже будет в гораздо меньшей степени состоять. Речь идет о совершенно новых разработках, то есть э, израильтяне говорят о том, что ни одна страна мира пока этим не занимается. В Израиле этим занимаются две крупнейшие э, военно-технологические компании, концерны «Эльбит» и «Рафаэль», те самые, которые, в общем, с чьими именами связаны практически все вот такие вот э, фантастические военные разработки Израиля. И надо полагать, надо надеяться, что в общем действительно еще не завтра, и может быть даже не послезавтра, но в обозримом будущем Израиль станет обладать также и лазерным оружием, позволяющим в общем, э, в значительной мере э, более надежно защитить воздушное пространство Израиля, вообще границы Израиля от посягательств всяких, э, всяких террористов. Вообще надо сказать, что вот эта ситуация она повторяется раз за разом, Наши противники придумывают оружие, которое вот, ну, буквально сделано там, я не знаю, из, оно стоит очень немного. То есть, э, или это ракеты, которые буквально сварены из, э, из водопроводных труб, или это вообще вот эти самые зажигательные бомбы, подвешенные на воздушные шары, какие-то на обычные шарики, наполненные гелием. Против всего, всех этих систем дешевых и, и как бы легких в э, изготовлении, Израиль разрабатывает поначалу очень дорогие, дорогие э, системы, но в целом это окупается, потому что, а, на базе разработок всех этих э, дорогих систем э, происходит мощный прорыв научно-технологический, и, во-вторых, потом в итоге Израиль, в общем, зарабатывает большие деньги, продавая э, те или иные системы, так сказать, в той или иной модификации всем э, окружающим э, странам и э, поднимает свой научно-технический уровень. Поэтому, с одной стороны, конечно, это Злит, когда для того, чтобы уничтожить какие-то дурацкие воздушные шары, летящие из газа, Израиль разрабатывает очень хитрые системы, э, которые поднимаются в воздух, и точно совершенно наводят это в, э, как бы свои, э, свои сист системы уничтожения на эти шары. И кажется, что как бы глупо, да, против какой-то там сделано за 2 доллара какая-то система, а ее уничтожают с помощью системы, в которой вложили миллионы для разработки. Но с другой стороны, мы понимаем, что все эти деньги. На разработку они никуда не исчезают. Это технологические новшества, инновации и э, совершенства, которые потом преобразуются и в гражданские проекты тоже. Сергей. Хорошо, давайте перейдем к другой теме. Давайте поговорим об израильских политических баталиях. Будет ли создана комиссия КНЕСТА для обсуждения неприкосновенности Нитаньяго? Да. Я думаю, что нужно начать немножко для наших слушателей с объяснения. Дело в том, что вот юридический советник правительства, он же как бы адвокат правительства, он же генеральный прокурор, заявил о том, что он видит необходимость в передаче дел по поводу Натаньяу в суд. То есть никто на самом деле еще не обвинил Натаньяу в том, что он преступник. Э, несмотря на то, что пресса израильская, левая, ну и левая за пределами Израиля тоже пытаются постоянно создать это ощущение, называют его уже не иначе, как коррупционер или там взяточник или преступник, на самом деле мы говорим о том, что было решено подать эти дела в суд, а в суде еще будут разбирательства. и, например, министр юстиции израильский заявил, что дела-то на самом деле совершенно не... Э, как бы несостоятельные, то есть они не готовы для того, чтобы действительно привести к какому-то решению в суде. Но так или иначе, еще до того, как все это произойдет, поскольку речь идет о премьер-министре э, и о депутате Кнессета, в первую очередь, именно как депутат Кнессета, это в данном случае выступает, э, есть такая процедура. Депутат Кнессета может обратиться к Кнессету с просьбой предоставить ему неприкосновенность. Специальная комиссия Кнессета обсуждает это, потом выносит это на голосование. И если Кнессет решает, что они дают неприкосновенность этому депутату, то дела не поддаются в суд. И вот премьер-министр Бенемей Натаньял обратился к спикеру Кнессета с просьбой об иммунитете, то есть о том, чтобы была собрана комиссия, которая бы обсудила этот вопрос и вынесла на голосование Кнессета предложение, дать неприкосновенность, дать иммунитет, но, это не я. Вот. но для того, чтобы обсудить это все и вынести на голосование Кнессета, нужно создать организационную комиссию Кнессета, которая будет уполномочена обсуждать этот иммунитет. У нас как бы вот это уже год продолжается эта непонятная ситуация, когда то ли есть, то ли нет. На самом деле правительство существует, но как бы вот оно все время правительство переходного периода. Решение на создание такой комиссии должен дать спикер Кнессета, то есть Юлия Дельштейн. Юридический советник э, Кнессета, парламента, Яль-Ину-Инон, он сначала издал заключение о том, что несмотря на то, что э, Кнессет уже распустился, мы уже находимся в периоде перед выборами, у нас выборы в марте, и Кнессет как бы распустился, но он может все равно собраться, чтобы вот, создать такую комиссию и обсуждать иммунитет. А теперь он собирается дать еще заключение о том, э, имеет ли спикер э, Кнессета Юлий Дельштейн. Не создавать пока эту комиссию, потому что что говорит Дельштейн? У нас Кнессет распустился. Как бы, надо дождаться, пока будут выборы, будут собраны новые Кнессеты, и там мы как бы, уже начнем обсуждение. То есть, по сути дела, конечно, с одной стороны, мы видим, как Натаньял играет техническими какими-то проволочками, чтобы затя затянуть этот процесс передачи дел в суд, оттянуть момент начала суда. С другой стороны, ну действует он по правилам. С другой стороны, вот есть этот самый юридический советник парламента, который заявил, что, во-первых, сначала он сказал, что так и может, кнессет сформулировано распустившийся, собрать такую комиссию, потому что изначально можно было представить себе, что, окей, не обратился к кнессет, но кнессет как таковой уже само распустился, значит, надо ждать до выборов, до после выборов. Но пришел Иэнон, сказал, можно и сейчас тоже собрать. Вот. А теперь вдруг выясняется, что э, я Инон, вот этот самый юридический советник парламента. Он как бы лицо, э, находящееся в противоречии интересов, и он вовсе не третья сторона, которая как бы сверху на все это смотрит, потому что, как выясняется, его жена является одним из заместителей юридического советника правительства, и она принимала участие в подготовке э, обвинения по делам Натаньялу. А потом выяснилось еще и более того, более пикантная деталь. ли он входит в число свидетелей от обвинения по делам Натаньялу. То есть если бы мы говорили о нормальной ситуации, когда все честно, действительно, есть суд которым и, и прокуратура, которая доверяет обществу, и они действуют по законам, по крайней мере, тем законам, которые они сами же э, разработали, то я Лейнон с самого начала должен был сказать: я не могу этим вопросом заниматься, потому что я по уши завязан в этих делах. Моя жена готовила эти дела, а я там являюсь свидетелем. Поэтому как я могу выносить решение о том, может ли комиссия КНС собираться или нет? Но я Лейно это не останавливает, поскольку речь идет о Натаньяу, как у вас в Америке, когда речь идет о Трампе, это все средства хороши, и любые законы можно э, отодвинуть в сторону для того, чтобы достичь поставленную задачу, а именно сместить Натаньяу не через выборы, поскольку на выборах его победить не могут, а вот с помощью вот таких вот хитрых э, всяких выкрутасов. И вот в воскресенье, ближайшее, Илья Ленон э, сообщит, э, может ли Юлия Эдельштейн как бы не давать разрешения на, на создание такой комиссии, поскольку сам распустился, или если бело э, Белоголубые или Берман хотят создания этой комиссии, то им не нужно даже спрашивать разрешения спикера. Вот опять же, как бы говорится, почему Иоанн вмешивается вообще, это чисто политическая э, разборка, это чисто политическая игра. Ты юридический советник, ты не должен влезать в эти дела вообще. Тем более, ты настолько погрязен внутри всех этих дел, и ты настолько заинтересованная сторона. Но, опять же, мы говорим, что в Израиле, когда речь идет о э, войне с Натаньялом, все средства хороши. И СМИ совершенно спокойно объясняют, что ничего, да, ничего, что его жена там подготовила эти дела, ничего, что он сам является свидетелем, он может вполне вынести свое решение. Мы будем смотреть, что это за решение. И э, если Енон скажет, что комиссия собраться может, но требуется разрешение Дельштейна. И Дельштейн скажет, что он не дает такого разрешения, потому что ситуация, как бы, не очевидная, то бело-голубые Либерман говорят о том, что они будут смещать Юлия Дельштейна с поста спикера Кнеста, чтобы поставить своего человека, который уже даст разрешение. Но Реально он может вообще сказать, что тут спикера и спрашивать не надо: зачем спрашивать спикера вообще? Зачем какая-то политика, какие-то избранные политики, когда у нас есть юридические советники, они все за нас решают. И, в общем-то, вся эта ситуация на самом деле она была ясна с самого начала. Вопрос, для чего Натаньял вообще затеял этот, э, эту игру с э, просьбой о иммунитете? Ведь он понимал, что если дело дойдет до создания такой комиссии, в Кнессете у правых сейчас нет 61 а есть левые и арабы или берман, и у них больше 61, значит, они могут решить, что иммунитет Натаньялу не давать. И Либерман уже сказал, что они не дадут иммунитет Натаньялу. На мой взгляд, изначально Натаньял, по сути дела, создал эту ситуацию для того, чтобы как бы, показать обществу, насколько те, кто воюет с ним, воюют не по правилам. То есть он понимал, что этот процесс, что эта, вся эта история с просьбой о неприкосновенности, она будет им проиграна заранее, но он готов на этот проигрыш, Готов на то, чтобы э, левый вместе с Либерманом шли вот на это смещение спикера Дельштейна, создание комиссий, в которой они ему не дадут э, этой самой неприкосновенности. И в общем он показывает, э, на мой взгляд, как бы все это сориентировано на колеблющуюся часть, как бы тяготеющую правому лаги. По сути дела, Натаньял дает им возможность почувствовать что будет, когда левые будут управлять государством. То есть вы хотите сейчас, вы сомневаетесь, нужно голосовать за правый блок? Окей, посмотрите, что будет, если действительно левые и Либерман дорвутся до власти, посмотрите, как это будет выглядеть, как попираются законы, как попирается здравый смысл, как юристы, которые по уши завязаны в этих делах, выносят какие-то решения, как объявляясь третьей стороной. И на мой взгляд, в данном случае, опять же, Натаньял, будучи человеком очень... Политически дальновидным и умным, намного умнее всех остальных политиков израильских. Он создал эту ситуацию, как бы расставил эти мины, и левые вместе с Лидерманом просто на все эти мины, на все эти ловушки пошли всей своей тяжестью, то есть, вот они идут и действительно делают то, что он от них ожидал, и показывают обществу, насколько безнравственным, аморальным и лишенным всякой э, логики, здравого и порядочности являются их действия. И может статься это действительно хоть немножко поможет как-то той части общества критической, которая колеблется, никак не дает, уже три, два раза подряд не давала израильскому обществу определиться и выбрать одну из сторон, как-то уже найти себя и все-таки перекочнуться в сторону правую. На самом деле сейчас показывают, заканчивая уже эту тему, все опросы, которые в Израиле недавно были сделаны, буквально на днях, показывают, что ничего не изменилось вот за последний год. Как было год назад, расклад... Такой примерно расклад сохраняется и сейчас. То есть нет смысла даже как бы особенно вести какую-то пропагандистскую кампанию. Люди, как голосовали год назад, они также готовы, собираются голосовать сейчас. И вся игра на самом деле на том, пройдут ли все маленькие партии, справа или слева. Потому что достаточно, чтобы одна маленькая партия справа или одна маленькая партия слева не прошла, как сразу произойдет перекос в ту или в другую сторону. И поэтому на следующей неделе закрываются списки. На следующей неделе должны будут партии, которые участвуют в выборах, сказать четко, кто с кем идет, в какой компании, в каком коалиции. После этого поменять это уже будет нельзя. Если правым не удастся договориться, и они опять ломанутся на выборы в несколько э, рядов, маленькие правые партии, лихие правые, еще более лихие правые, еще самые-самые лихие правые, то есть большой шанс, что они все не пройдут, или, по крайней мере, часть из них не пройдет, и у левых уже будет четкое преимущество с арабами и с либерманом, они получат больше 61. Если же произойдет такая ситуация слева, и слева не сумеют объединиться, и пойдут отдельными э, колоннами, партиями, и кто-то из них в итоге не пройдет электоральный барьер, то опять же все коснется в другую сторону, в правую сторону. И правому удастся создать блок против белоголупых или берманов. Но э, об этом мы узнаем только в марте, а на следующей неделе мы сможем только сказать, какие партии участвуют, в каком составе, в какой коалиции, и попытаться как-то представить себе, что будет дальше на маркетинговом. Мы продолжим буквально через несколько минут после короткой рекламной паузы. Открытый диалог, диалог. диалог. с Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. А теперь перенесемся в Европу и поговорим о преступных кланах с Ближнего Востока, которые заполонили Германию. Ну да, на... Буквально на этой неделе в Германии показали документальный фильм, созданный немецкой компанией ARD, о преступных кланах и бандах с Ближнего Востока, правящих или царящих в Германии. Тут надо нашим слушателям, наверное, немножко ввести некоторую ясность. То, что понятно совершенно любому жителю Израиля, скажем, у нас есть такое понятие хамула. Хамула — это арабское понятие, это расширенная семья. На русский часто переводят «хамола» как «клан». О чем идет речь? На самом деле на Ближнем Востоке нет понятия народа или «нация». Это чисто европейское понятие, которое вот было навязано после Первой мировой войны Ближнему Востоку. И, в общем-то, вот эти все проблемы Сирии и Ирака во многом происходят именно потому, что там были созданы якобы национальные государства. Но на самом деле это были пёстрые, воскутные такие одеяла, сшитые из разных совершенно людей, разных культур, разных э, групп религиозных, этнических, которые не способны жить вместе и точно не видят себя единым народом. Даже наши палестинские арабы, они вообще не считают себя единым народом, на самом деле там порядка 40 разных групп. И на самом деле в э, арабском мире, в мусульманском мире вообще как бы немножко другой подход, то есть там есть семья, это твой ближний круг, есть расширенная семья, хамова или клан, а дальше уже идет ума, то есть нация ислама, все мусульманы. И вот, вот такое как бы деление. Так вот, э, когда мы говорим о кланах, о хамулах в Германии, выходцев с Ближнего Востока, то, как э, сообщил в этом фильме глава немецкого федерального агентства уголовной полиции Хольгер Мюнх, примерно в одном из трех судебных разбирательств подозреваемыми являются мигранты. И это э, значит, что мы должны очень внимательно следить за развитием событий говорит немец в фильме. И действительно, мигранты, прибывшие в Германию, Сирию, Ирак и других стран во время кризиса мигрантского в 15-16 годах, именно они, э, так сказать, создали новые как бы, кланы, которые теперь конкурируют с давними преступными семейными кланами Германии. Вы не подумайте, что давние были тоже не, э, немецкие Нет. Это были в основном э, жители Ливана, которые прибыли в конце 70-х годов, во время гражданской войны в, ли, э, в Ливане. В Германию там создали свои преступные синдикаты, и вот теперь их вытесняют э, группировки, приехавшие из Сирии и Ирака. Э, причем немецкие власти понимают, что речь идет о конкуренции, которая может привести к еще большему насилию. В конце концов, у него превышших есть реальный боевой опыт. Те уже, может быть, подзабыли за 50 лет, а может быть, уже сменилось поколение даже. А у этих реальный боевой опыт прямо с, с боев, с, с фронтов э, Ближнего Востока. Они приехали и теперь занимают свое пространство. Ну а обычные немцы как бы оказались между молотом и наковальней. И преступные семейные кланы Ближнего Востока стали, как выясняется, давно, большой проблемой Германии. Наиболее известные из них, как теперь вот рассказали нам в этом фильме, они базируются в Берлине, в Бремени, в, северном Рейн, в районе, который называется Северная Рейн-Вестфалия, в Нижней Саксонии. И в общем у них совершенно понятные названия: Абу, Шакер, Эльзайн, Римо, Мири то есть такие арабские вполне названия, понятные для ближневосточного уха, и, конечно, совершенно контрастные. Не, со, не, не находящиеся в жестком контрасте, что ли, с тем пониманием того, как мы себе представляли еще лет 25 назад э, Германию. Э, преступная деятельность там, конечно, очень широкий спектр, включает в себя и грабежи, и рэкет, и торговлю наркотиками, и проституцию. ну, весь классический набор. Э, в мае было проведено исследование, которое было представлено министром внутренних дел э, э, Района Северной Рейн-Вестфалии. И там из этого исследования стало ясно, что в этом районе действуют 104 преступных клана. И 6,5 тысяч подозреваемых, состоящих в этих самых кланах, ответственны за более 14 тысяч преступлений в период между 2016 и 2018 годом. И там есть и убийства, и покушение на убийства, и бесконечное множество телесных повреждений, грабежа, шантажа и прочее. И э, фактически на 10 кланов приходится треть всех преступлений. То есть как бы есть четкая пирамида. Мощные кланы, кланы поменьше, маленькие, которым, так сказать, какие-то самые мелкие преступления, серьезные преступления, все держат в руках буквально 10 кланов. Причем, по словам э, министра внутренних дел вот этого самого штата, в течение многих лет сообщения об этой проблеме, которые поступали от граждан и из полицейских кругов, они преднамеренно игнорировались. И тут он как бы делает такой вот экивок, что ли. Он говорит, было ли это из-за неправильного понимания политкорректности или потому что считалось, что вещи, которые не должны происходить, были невозможны, я не знаю. То есть на самом деле мы-то с вами прекрасно понимаем, что это было именно из-за того, что это было не политкорректным. Как можно было говорить, что мигранты или вообще выходцы из Ближнего Востока, мусульмане, что они ответственны за большую часть тяжелых преступлений в Германии, за изнасилование, за убийство, за покушение на убийство, за рэкет, за грабеж. Ведь это было так неполиткорректно. И э, немецкие власти все это заметали под ковер. Сколько людей не жаловались, сколько полицейские, рядовые не объясняли, что это реальная проблема, которая, э, в общем, вы можете себе представить, Германия — страна западная, абсолютно благоустроенная, благополучная, и вот ей на голову все это теперь свалилось. Э, значит, статистика там тоже характерная очень, э, если мы говорим о подозреваемых вот таких самых, в принадлежности к кланам, то там примерно треть это э, граждане Германии. Но опять же, мы дум... я думаю, что речь идет о гражданах Германии, которые, да, граждане Германии, безусловно, но фамилии у них у всех далеко не немецкие. Вот. А дальше треть еще это ливанцы, у которых даже и германского как бы, гражданства нету. Еще есть 15% турок и 13% сирийцев. Э -э -э -э. И, и как бы в подтверждение того, что это все замалчивалось, заметалось под ковер, аналитик э, э, института Аргейтстона, американского знаменитого, еще в декабре 2015 года, он, ссылаясь на э, тогдашнего министра внутренних дел э, немецкого Ральфа Егера, э, одного одной из земель, он говорил, что, в общем, э, все это замалчивается, потому что э, политически некорректно. Вот по данным Deutsche Welle. В течение десятилетий полиция закрывала глаза на расширенные преступ... на, вот, на преступления этих самых кланов, отчасти для того, чтобы избежать обвинений в расовой дискриминации. И это усугубило нынешнюю проблему очень серьезно, потому что с тех пор клановые структуры укрепились, образовались параллельные фактически общества, и противник э, законов в Германии разросся до уже размеров, которые скрывать невозможно. Значит, э, есть такой немецкий, ливан, ливано-немецкий политолог, то есть, видимо, немецкий политолог ливанского происхождения, Ральф Гадбан, который является специалистом, ведущим по кланам в Германии. И он говорит, что в Германии порядка полумиллиона человек принадлежат к этим кланам. И он подчеркивает, речь не идет о том, что все эти полумиллиона человек, они преступники, но в той или иной мере они связаны, являются частью этих кланов, а кланы по большей части преступной группировки. То есть даже если человек не хочет быть частью преступной группировки, он часть семьи. И он как бы обязан быть лояльным своей семье, даже если это идет в разрез с его представлениями о том, каким должен, жить, каким должен быть немецкий гражданин ближневосточного происхождения. И он говорит, что есть ливанские кланы, есть турецкие, курдские, албанские, косовские, чеченские, вот, и все они занимаются незаконным бизнесом, преступлениями и так далее. И они эти кланы продолжают гадбан, они ведут себя в немецкой среде. Как будто бы являются племенами в пустыне. Все, что находится за пределами клана, то есть все, что не является частью вот этой расширенной семьи, оно подъявля... как бы объявляется изначально вражеской территорией, доступной для грабежа. При этом часть этих банд, они, как бы он говорит, это опять же все-таки политкорректно, имеют связи за границей, но дальше поясняет и все становится на свои места. Они просто являются политическими структурами, действующими в интересах братьев мусульман. То есть, например, есть такая банда Осман Германии, Османская Германия, которая просто получала финансовую помощь от правящей партии Турции справедливости и развития. И, по сути дела, это была, была, была вооруженная группировка, подчиняющаяся Реджепу Эрдогану на территории Германии. И сейчас политики, наконец, начали признавать эту ситуацию и как-то э, как бы, говорить о том, что с ней что-то нужно делать. Но ситуация действительно очень сильно запущена, и полицейские, даже когда они проводят рейды, они вынуждены буквально как военные операции проводить на территории Германии. А статистика ужасная. То есть там вот в Берлине, скажем, есть 20 влиятельных семей, и 7 или 8 из них, 20 влиятельных вот этих кланов расширенных, 7 или 8, то есть почти половину, ну, треть, считайте, да, по меньшей мере треть, они являются преступными группировками. Вот, есть улицы э, в Берлине, в районе Берлина, куда полиция просто уже идет только как, как военизированный отряд на вражескую территорию, и э, теперь это уже поти, поти, начинают говорить об этом открытую, что, по сути дела, эти клан, даже если они не являются преступными в как бы, обычном понимании этого слова, они преступны, потому что они рассматривают, скажем, пособия по безработице и прочие социальные пособия, как источник дохода. И э, они совершенно не заинтересованы в законах, в выполнении законов. И только извлекают выгоду из того, что можно получить от общества немецкого, и от государства. И, и в самом же государстве они видят предмет насмешек и, и как бы объект для эксплуатации, как пишут теперь вот эти самые наиболее смелые германские политики. Вот. Ну и перспективы, которые перед Германией встают, они достаточно мрачные, потому что даже самые оптимисты большие говорят, что борьба с этими клановыми преступлениями, она займет как минимум десятилетия. Вот. И мы понимаем, конечно, что э, озвучить проблему это еще далеко не решить ее, а до решения проблем в Германии очень далеко. И таким образом мы наблюдаем со стороны на то, к чему приводит вот такая вот э, бездумная политика миграционная и потакание левым э, левой позиции, левой идеи, которая, как всегда, берется решать какую-то реальную проблему, например, спасти несчастных бедных мигрантов. Но решает ее таким образом, что все становится только хуже, причем для всех. Сергей? Я напомню, телефон в студии, были попытки дозвониться, мне не хотелось прерывать вас. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200, поскольку идет с некоторой задержкой в эфир. Поэтому дадим, может быть, возможность нашим радиослушателям попытаться дозвонить или дайте мне право, так сказать, прервать вас, когда будут звонки. Вот, давайте, вот есть звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Да, здравствуйте. здравствуйте. А, уважаемый Александр, вы знаете, я разговаривала с одной прибалтийкой, она сказала, у нас их нет, им не платят э, пособий, и они туда даже не хотят ехать. Почему Германия не использует этот, это их свойство, просто лишить их всех э, бенефитов, и они сами уедут? Это ну, как бы такое, такая ремарка. А у меня вопрос насчет Ирана. Вы нам рассказывали, что там общество настроено против э, этих АЯТО и все, всего этого правительственного клана. А вот убили э, Сулеймане и вышли топы иранцев протестовать. А как это можно объяснить? Спасибо большое. Окей, okay. по поводу Ирана. Я начну с Ирана. Действительно, актуальный очень вопрос. Мы все выходцы из Советского Союза, мы все на самом деле хорошо представляем, как это случается. С одной стороны, значительная часть советского общества жила с фигой в кармане по отношению к правящему режиму и понимала, насколько все плохо. Многие просто хотели бежать или как-то уходить спастись от этого, э, от этого режима, а кто-то просто жил и знал, что он презирает его. С другой стороны, когда э, нужно было идти на первомайские демонстрации или на какие-то другие мероприятия, людей сгоняли, э, студентов, работников каких-то больших предприятий. Ну и опять же, э, есть разница. И именно поэтому мы всегда я раз за разом повторял это, что прямая военная конфронтация с Ираном не будет полезной. Почему? Потому что одно дело — когда санкциями создают ситуацию экономическую, когда общество взрывается и требует от режима, чтобы от правительства, чтобы оно ушло в отставку. С другой стороны, когда внешний враг атакует твою страну, то ты волей-неволей, как бы многие становятся патриотами и защищают свою страну. В данном случае, я думаю, здесь тоже играл момент. Все-таки в Сулеймани одна из видных фигур иранского режима. С одной стороны, иранец средний презирает и ненавидит режима ЭТО. С другой стороны, убили его генерала. Причем убили не свои же, а убили как бы со стороны. И э, да, тебе обидно, потому что твою страну унизили, твоей стране показали, что даже самый высокопоставленный политик или военный, он не защищен от американской ракеты. Вот. Но здесь, я думаю, было в первую очередь, конечно, что людей сгоняли на эти самые, на эти самые похороны. Вот. И точно так же, как в свое время у Сталина, да, на, похоронах, на похоронах Сталина была давка, гибель. Здесь же была та же самая ситуация. Что касается, э, почему немцы дают им эти бенефиты, но ну, мы об этом много раз говорили уже. Да, действительно, в Восточной Европе ситуация намного лучше, потому что, а, Восточная Европа, э, во-первых, там все таки более сильный национальный аспект. Многие страны, как Польша, например, просто говорят, вот не пустим мигрантов, а все, не хотим. Мы поляки, у нас, так сказать, национальное государство, и нам эти, мусульманское нашествие, это завоевание, но ни к чему мы их не хотим. Вот что хотите, то и делайте с нами. И Венгер точно так же говорят. Но есть еще второй момент. Там эти страны победнее. Там нет таких мощных социальных пособий. И поэтому сами мигранты туда не очень хотят попадать. Вот. А в Германии мощная социальная база. Когда-то ее создавали для своих, для немцев. Немцы тяжело работали, создавали свое государство. И, и как бы считалось, что вот человек, как бы, он выходит на пенсию, у него будет защита. Или если человек не может работать по какой-то причине, у него есть мощная социальная защита. Теперь эта социальная защита трещит по швам, потому что ее не хватает на всех нахлебников, которые приехали. Ведь проблема в том, что многие из этих мигрантов, они и не пытаются, как вот сейчас становится ясно из этого фильма, быть интегральной частью общества, поучиться, как бы влиться в немецкое общество, принять его культуру, его, попытаться поднять свое образование. К сожалению, это колоссальная проблема. И вот у меня тоже есть общение с. Жительница Германии, которая там непосредственно работает с этими самыми мигрантами, она рассказывает совершенно жуткие вещи об их не только низком уровне образовательном, но самое главное — об их нежелании, по крайней мере, многих. Понятно, что всегда есть какие-нибудь э, исключения, всегда есть люди, которые пытаются пробиться, то, что называется, к свету, получить максимально хорошее образование и стать интегральной частью здорового общества. Но в массе своей это общество нездоровое, не готовое идти к... Э, к развитию ком-то, оно просто как паразит, получает эти самые бенефиты. Ну а почему его дают? Потому что вот неполиткорректно не давать. Как можно не давать? Они же бедные и несчастные, они же мигранты. Помните, сколько у вас в Америке было против э, Трампа, э, воплей и стонов, и до сих пор демократы используют этот аргумент, что злодейский Трамп, как нацист, не пускает к вам этих самых мексиканцев и каких-то других мигрантов. Вот. А речь-то именно об этом же о том, что есть социальные пособия для своих, и это совершенно не факт, что ты должен ими делиться со всеми нищими и голодными по всему миру. Вот именно в той форме, в которой предлагается. Чтобы они все пришли, сели тебе на голову и получали бенефиты, которые наработали твои родители или ты сам. Давайте Сергей... попробуем. Да. Добрый день, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Знаете, столько... продолжая иранскую тему, Вчера я слушал, ехал с работы, слушал NPR, National Public Radio, или я его называю National National Palestinian Radio, и там интервьюировали главного редактора Большой Иранской газеты, которая полностью под э, государственным контролем, и, то, то есть понятно, что он, то, что они говорили, то, что он говорил, это как его. Его вот спросили Нет. насчет э, сообщений, что во время э, так сказать, обстрела и Иранскими ракетами погибло 80 америка, американцев других и 800 человек ранено. И когда, к удивлению ему, НПР стало давить на него, откуда у него эта информация, он заявил, это арабские источники и русские источники. Ну, арабские источники мы прекрасно помним. Я помню шестидневную войну, когда на пятый день войны арабские источники сообщали, что египетские войска находятся в Тель-Авиве. А на шестой день оказалось, что они потеряли полгосударства. Потому что там все ясно. Как там русские источники оказались, я, я не знаю. И вот у меня к вам вопрос. Я понимаю, что это очень большой вопрос. На, на данный момент, вот если, не дай бог, сейчас была война между Израилем и Ираном, или вообще на Ближнем Востоке, Россия... Я не говорю про президента э, Путина и Нетаньяху. У них вроде хорошие, нормальные человеческие отношения. А, а Россия? На чьей стороне она была бы? И, и, и, и кому бы она помогала? И еще, если можно, в двух словах про трагический случай, что произошел, Когда, насколько я знаю, ортодоксальный парень, еврей, который спас русскую семью во время наводнения у вас. И, так сказать, ответ Либерману касающиеся ортодоксов и так далее, и так далее. А, опять же повторяю, спасибо вам за программу, и буду с удовольствием слушать на радио. Спасибо. Спасибо большое. Сначала короткий ответ на второй ваш вопрос. Насколько я понимаю, парень, который действительно... В Израиле сейчас ливни, ливни то на севере, то на юге страны, то в центре страны, ливни, которых мы не помним 50 лет. Больше 50 лет не было такого, таких ливней. Канализационные стоки в городах, особенно находящихся в низине, не справляются. Огромный поток водяной приходит, как бы идет в море. И в нескольких городах уже произошли трагедии, когда вот этот самый поток, он заливает автомобили, заливает нижние этажи домов. И многие муниципалитеты оказались к этому не готовы. И вот в северном городе Нария действительно произошел какой-то совершенно ужасный, трагический случай. Там машины с людьми оказались в мощном потоке. И люди, видимо, речь шла о людях пожилых. Там Одна пара была точно пожилая, другая пара была с ребенком, может быть, там была женщина с ребенком, даже без мужчины. Они не были в состоянии сами справиться с этой ситуацией. И парень со стороны, который вообще был никто для них, то случайный прохожий, он бросался их спасать, потому что ну, он увидел, что люди э, тяжелой ситуации. Действительно, вот как будто специально парень э, в кипе и сифард, а э, и пара пожилая, и женщина с ребенком, это были, то, что называется, русские, то есть терипатрианты в прошлом какие-то из э, постсоветского пространства. И он первую пару вот, этих пожилых людей, он спас, вытащил их фактически одного, другого, потом он спас вот этих самых, эту женщину с ребенком, а сам погиб. У него кончились силы. Я не очень знаю, как все это происходило. То есть, видимо, он боролся с мощным потоком, спускающимся вниз воды, с грязью, с камнями. То есть, как-то это, это не то, что он ходил по воде или там, он стал, устал плыть. Он реально, молодой парень, не справился с этим и погиб сам, погиб, спас, успел спасти две семьи фактически. И на фоне вот этого, э, этой израильской проблемы, которую создал Либерман, когда он оставил приехавших из России религиозным евреям, это действительно очень символично, что именно религиозный э, еврей спасал э, людей из э, приехавших из России, как бы против всего того, о чем э, говорит Либерман, сейчас пытаясь создаться сыграть на этих самых э, межэтнических э, отношениях. Ну, про Иран, я так понимаю, поговорим в следующий раз. В следующий раз. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз.